Доброго времени суток! В эфире Инсталайф. В этой передаче мы рассказываем о приемной кампании 2021 года. Сегодня поговорим о поступлении в Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Напоминаю, что мы выходим в прямом эфире на телеканале Универ ТВ и официальном инстаграм-аккаунте КФУ, где вы можете задавать свои вопросы. На все ваши вопросы с удовольствием ответят проректор по научной деятельности, директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Карлович Нургалеев, Заместитель директора по практикам и взаимодействию с работодателями Андрей Анатольевич Терехин. Добрый день, товарищи спикеры. Предлагаю для начала посмотреть небольшой ролик об институте геологии и нефтегазовых технологий, чтобы у ребят уже ну, создавать какое-то впечатление, куда они собираются поступать. Итак, внимание на экран.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 предлагаю для начала со вступительным словом и рассказать о том, что же из себя представляет институт геологии в 2021 году. Именно вам, уважаемые наши гости, слово вам. Спасибо большое, мне очень приятно. Я хотя вас и не вижу, но чувствую, что вы, ребята, есть где-то, там слушаете нас. И я вижу среди вас, действительно, чувствую среди вас людей, которые станут будущими геологами, нефтяниками, гидрогеологами, геофизиками, палеонтологами. И так далее. И даже может быть среди вас есть люди, которые когда-то вот полетят на планеты на другие, на астероиды, и будут там добывать полезно Профессия геолога, геолога-нефтяника, сегодня она, наверное, одна из самых востребованных. Дальше сегодня появляются ну, новые профессии, масса новых скажем, профессий в области IT. Это люди, которые обладают способностью обрабатывать большие данные там, искусственным интеллектом. Значит, решать задачи с помощью искусственного интеллекта, разнообразные в разных областях начиная от медицины, кончая там той же самой геологией, нефтью, газом. Вот. И действительно, вот все эти современные тенденции мы тоже как бы, учитываем ежегодно, мы открываем какие-то новые специальности, новые направления, в особенности это касается магистратуры, вот, которые связаны и с IT, с обработкой больших данных, с созданием моделей, Современно. И в том числе даже у нас есть группа, которая занимается, вот я уже упоминал, исследованием каких-то ископаемых на астероидах, на других планетах. Действительно, время идет, через 30-40 лет оккупация уже Луны там будет происходить, какие-то астероиды будут значит, подтаскиваться к точке Лагранжи какой-нибудь там, да, и скапливаться там, собираться, и там, там будет рынок какой-то продаваться, может, они там будут какие-то ископаемые. Ну, фантазировать можно много, вот. Ну, во-первых, э, что такое, если говорить серьезно, профессия геолога, геолога и Во-первых, это очень интересно. Эта профессия до сих пор обладает такой романтикой, романтичным ореолом, потому что это люди, которые любят природу, любят путешествовать. И, э, в общем, надо сказать, что э, вот эта работа, она колоссально востребована, не только в России, но и во всем мире. Но особенность даже в России, потому что в России... Сейчас В России... Э, Россия огромная страна, на которой, у которой огромная суша, гигантский шельф, на котором находятся полезные скопаемые. Значит, большая, значительная наверное, часть пресной воды всего мира находится в России. Да? Знаете? Огромная значит, доля вот черных руд, тяжелых, значит, железных руд, алюминия, золота, алмазов, других металлов разнообразных, ну и масса других полезных находится на территории России. И я думаю, что для геологов, для людей, которые исследуют вот эту природную среду, ищут полезные ископаемые, открывают, изучают землю для того, чтобы вести на ней строительство, метро, про... вот это все, это все геология. И поэтому сегодня, мне кажется, вот, ну, я, наверное, субъективно скажу свое мнение, да, геология – это самая интересная и востребованная профессия. Тем более, что сегодня открываются возможности для, людей, для любых людей, и, скажем, в наше время там лет там, 30, 40, 50 лет тому назад нужны были какие-то сильные ребята, которые могли там 100 километров пешком пройти с рюкзаком с камнями, там перейти реки вплавь, там, не знаю, там мещаться на каких-то порогах, на каких-то плотах, каких-то простых, да, значит, смелые такие отважные люди. Сегодня, ну, даже люди с ограниченными возможностями, которые считаются, могут спокойно работать в области геологии, потому что я ну, конечно, это было бы сложно, но сегодня виртуализация мира, значит, значит, наблюдение мира в компьютере, работа в компьютере позволяет в любой специальности работать онлайн. Вот прошлый год показал, что да, мы, оказывается, настолько можем онлайн работать, что многие профессии, оказывается, уже, уже понятно, что они уже дошли до уровня онлайн, возможности работы онлайн, да? вот. И сегодня огромная доля, Наши специалисты работают в вычислительных центрах, в центрах управления бурением, в центрах управления разработкой. То есть люди сидят в красивых белых, значит, светлых комнатах за компьютером и добывают нефть, бурят скважины, ищут полезные ископаемые, значит, в, в самых разных точках мира. Да, когда мы получаем информацию со спутников, с беспилотных летательных аппаратов, беспилотных плавательных подводных аппаратов, и вся эта информация обрабатывается в компьютере, значит, в каком-то э, зале. Вот. То есть, возможности для работы огромные. И более того, вот я еще раз повторяю, что есть колоссальная романтичность в этой профессии. Вот я стал геологом, геофизиком, потому что я хотел путешествовать. И вот это значит, желание у меня еще не, не закончилось, я еще не везде побывал. Вот хочу тоже э, побывать в тех местах, где, может быть, даже что не ступала нога человека, это вполне возможно. Ребята, вот, и, во-первых, я вот э, просто как вступление, я, хотел, я хочу сказать, что действительно это очень интересно. Приходите к нам. У нас очень хорошие ребята учатся, люди, которые заражены своей профессией, э, любят природу, такие прекрасные люди. Всегда геологи были такими, значит, сплощенными, хорошими ребятами, э, которые, которые готовы прийти на помощь друг другу, отличные коллективы. Они не только учатся, они и... Работают на практике, и работают в лабораториях, и поют, и танцуют, и спортом занимаются. Тем более, что в Казанском федеральном университете огромные для этого возможности есть. Вот первое мое слово пока. Андрей Анатольевич, добавите что-нибудь? Да, конечно же. Вот э, С одной стороны, э, как же Даниславович отметил, диалоги – это профессия, которая охватывает ну, все сферы деятельности человека. Это и молодая профессия, и старая профессия. В Казанском университете геология развивается практически со времен создания университета, вот уже более 200 лет. И тем не менее геология это молодая профессия с той точки зрения, что сейчас э, она впитывает в себя современные технологии. Это и э, здесь существуют тренды и по цифровизации, и по обработке больших массивов данных. Сейчас специалист-геолог это м, действительно не только полевой геолог. Вот э, такой вполне конкретный пример. 15 лет назад, если общаться со школьниками, вот, я думаю, вот, дорогие друзья, вы сейчас подключились к нам, это вот 8, 9, 10, 11 класс, вы сейчас задумались о выборе профессии, старте карьеры, возможно, в дальнейшем. Общаясь с вами, я задавал, скажем, в течение длительного времени один и тот же вопрос, как вы представляете себе диолога? Вот, мне было очень интересно, я спрашивал школьников, с которыми только общался. Если, скажем, даже не только 15, может быть, 12, 10 лет назад ответы были совершенно очевидны с той точки зрения, что это такой лохматый дядька с рюкзаком, с молотком, который идет по горам, куда-то ходит, то сейчас ответы трансформировались совсем в другое русло. Это белый халат, компьютер, калькулятор. И уже потом кто-нибудь немножечко скажет, что, ну, наверное, гитара. Это действительно отражает тренды нашего времени, что м, геология, хоть ее в школе нет, э, содержит в себе и э, не только физическую географию, но и э, физику, математику, химию и информатику, то есть вот, IT-компетенции. Есть возможность работать геологом сейчас, э, геологом-нефтяником, геофизиком. Как, э, если вы романтик, можно выбрать полевую геологию? Это вот, э, экспедиции геофизические можно выбрать. Если вы больше тяготеете, скажем, э, к оседлой жизни, более к традиционной жизни. Это может быть работа в геологической службе, это может быть обычная работа вот в городских условиях. Тем более, геология э, не ограничивается только э, не, не, нефтяным рынком и нефтесервисом. Это, конечно же, и твердая полезность копания, руда черных, цветных металлов. Это Вода, то есть, скажем, водные запасы, водные ресурсы, что вот тоже очень, очень важно сейчас. Поэтому в геологии каждый может найти себя, и мы приглашаем вас к участию в наших мероприятиях. А со школьниками мы проводим их много. Если будут вопросы сегодня у вас, мы с удовольствием от них более подробно ответим. А сейчас я прошу обратить внимание на слайд, который находится на экране, продемонстрирован, с нашими социальными сетями. Вот особенно в преддверии нашего профессионального праздника, Дня геолога, который отмечается в первое воскресенье апреля, следите за нашими социальными сетями, там будут, я очень надеюсь, интересные для вас активности. Ну что, теперь мы можем, думаю, переходить к блоку вопросов. Часть вопросов мы подготовили, часть уже, как я вижу, ребята задают в чате. И давайте начнем с того вопроса, который, в принципе, волнует всех. Сколько в вашем институте бюджетных мест на бакалавриате и на каких профилях? Сейчас у нас на бакалавриате два направления. Это направление диалогия и направление нефтегазовое дело. На диалоге у нас 90 бюджетных мест, на нефтегазовом деле 25 бюджетных мест. Диалогия... Еще имеет деление, так называемые профили, профилизация обучения. Это геофизика, то есть нефтесервис, это полевая, поисковая полевая идеология, это гидродиология и инженерная идеология, и Диалогия и геохимия горючих полезных ископаемых». Ну, скажем так, проще, нефтяная идеология. Вот Это направление диалоги так профилизируется. Нефтегазовое дело – это же у нас больше разработка месторождений углеводородов. А когда начинается прием документов? Прием документов начинается 22 июня. А вы знаете, и еще хочу обязательно сказать, ребята, дело в том, что вот мы сейчас озвучим актуальную информацию на текущий момент, она практически не будет изменяться. Но все-таки все я очень рекомендую вам заходить на наш сайт, на сайт университета и смотреть новости. Есть целый раздел абитуриенту, где самые важные новости всегда сверху в топе. Что уже сейчас нужно сделать для того, чтобы поступать в ваш институт? Какие документы подготовить, где пройти регистрацию? Сейчас вы уже можете, и я думаю, многие из вас уже прошли регистрацию в нашей социальной сети «Буду студентом». Это самое главное. Вы заводите там личный кабинет, и далее все документы вы подаете через интернет, то есть дистанционно подаете документы. Чтобы подать документы из любой точки России и, в принципе, мира, приезжать в Казанский университет не надо. Это все можно сделать через интернет. Что же нужно сделать сейчас? Сейчас нужно собраться и сдать три Экзамена 3 Г – это математика, физика и русский язык. И вот как раз следующий вопрос у меня тут. Для поступления на геолога нужна ли география? География не нужна, чтобы поступить сейчас э, на направление идеологии «Ницегасовое дело». Э, конкурс среди выпускников школ у нас осуществляется по результатам ЕГЭ. Это, еще раз вот, э, повторюсь, русский, математика и физика. Э, наверное, же вопрос такой, э, я так понимаю, есть э, некоторый подтекст. Почему не нужна география? Вот. Э, Отчасти уже ответ прозвучал, потому что современная идеология — это вот, смотрите, чтобы сейчас заниматься разработкой нефтегазовых месторождений, нужно понимать, что такое нефть. Такие вещи, как вязкость, плотность, это вот физика и химия. Чтобы прогнозировать, как живут эти месторождения, вот, строить их модели, нужны IT-компетенции и математика. Вот. И сама по себе география — это в некотором образе часть общей идеологии, можно, наверное, и так рассматривать. Поэтому, поэтому э, вот, э, мы считаем важными именно знания выпускников по физике и математике. Ну, соответственно, русский язык является стандартом. И, может быть, я, Даня Сказович, попрошу немножечко помочь да. вот, в ответе на этот вопрос? Нет, ну, конечно, ну, э, знаете... Э, конечно, химия тоже нужна. Вот вы химию сдавать не будете, так сказать, ЕГЭ, но, на тем не менее, химия тоже нужна, потому что Химия на везде, и вот сегодня тоже очень много говорят про биологию, да? понимаете, вот жизнь на земле сделала, изменила землю, появление жизни на земле изменило принципиально землю, земля стала другой, да? то есть это вот если уйти, скажем, на прошлое, на, на миллиард, на два миллиарда лет, да, то есть мы можем увидеть, что вот какая там была земля и какая сегодня земля, сегодня вот эта биосфера, которая покрывает землю, она участвует везде, эти бактерии, вирусы, вот, они, они везде, и жизнь, так сказать, кипит. То есть, вообще-то нужно быть совершенно таким человеком, который интересуется всем, наверное, да, но в то же время не надо бояться, ой, я биологию не знаю, на, на геофак не пойду, да, в институт геологии не пойду. Нет, э, у нас очень много направлений, ведь э, можно, э, занимаясь, значит, заканчивая закончив институт геологии и газовой технологии, можно работать в институтной компании, можно работать значит, э, в строительной компании, быть инженером-геологом, например, можно работать компании, которая добывает там, или занимается поиском других типов полезных ископаемых, да? а можно заниматься наукой, можно, например, заниматься палеонтологией, то есть как э, произошла жизнь, как она развивалась э, в разные времена, скажем, там, 200 миллионов лет назад, вот, например, 250 миллионов лет назад была пермская эпоха, в которой вот, э, значит, появились, начали появляться первые следы первых динозавров, которые потом значит, э, мезозои уже так сказать, через 50-60 миллионов лет уже значит вовсю жили на этой земле, вот. этим можно заниматься, можно заниматься, например, исследованием э, космического вещества, у нас есть группа целая, которая занимается вот, изучением метеоритов, космической пыли, Изучается, происх... занимается происхождением солнечной системы, как она возникала, как эти планеты образовывались, как они разрушались, бились друг от друга, как образовалась луна, как эволюционировала земля, какие там упали, ну, то есть э, можно заниматься тем, что как образовалась нефть, например, да, как образовались другие полиноскопаемые масса еще интересов, как менялся климат, как будет меняться климат в связи с тем, что вот мы сейчас сегодня выделяем очень много парниковых газов, и эти вопросы тоже связаны с геологией. Да. То есть для этого, конечно, можно выбрать огромный спектр так сказать, интересов, которые можно найти на геофаке, если у вас есть интересы в биологии, в химии, к большей математике, к физике больше. Но в целом надо быть совершенно таким эрудированным человеком, потому что геология это смесь всех наук. Это вот если там биология, там это математика, физика, химия там, и все остальное, да, Тут в геологии еще и биология тоже есть, все остальное. Вот такие компетенции, скажем. И, конечно, нужно найти себе работу. Вот вам очень важно сейчас найти такое направление, которое для вас было бы интересным. И оставалось бы долго, на протяжении всей вашей жизни. Привлекающим, привлекательным для вас. Вот это такая работа, которая, вот мне кажется, именно геология это такое, такое направление, которое позволяет найти себя значит, в разных вот в разных, ипостасиях, в разных направлениях, с разными возможностями люди могут найти. Вот такая, такое у меня предубеждение или убеждение абсолютное. Так сказать. Сейчас задам вопрос, который любят все абитуриенты. А проходные баллы, какие они, куда. Ну, и, соответственно, про бюджетные места, в принципе, уже озвучили, поэтому просто проходные баллы. Андрей, скажу Вопрос, конечно же, очень важный для абитуриентов, но начну я не с прямого ответа, а с его интерпретации. Друзья, понимаете, дело в том, что проходные баллы приемной кампании этого года сейчас не скажет никто и не предскажет никто. Но дело в том, что если вы посмотрите... Проходные баллы приемных компаний прошлого года, позапрошлого года, скажем, за ближайшие три года, то вы увидите тренд, который сейчас у нас происходит, с, куда движутся, скажем, вот такие вот именно проходные баллы. Вот. И их, эту информацию о проходных баллах прошлых лет, можно использовать как ориентировочную информацию, к чему вам готовиться и чего вам ждать. Но нельзя эти баллы интерпретировать так, как будто это проходные баллы вот сейчас и навсегда. Вот проходные баллы прошлых лет, если обобщенно за три года говорить, у нас такие – Средний балл по направлению геологии — это 220-225, вот в этом, по результатам трех экзаменов ЕГЭ. По нефтегазовому делу — это порядка 240. 235-240 баллов. Я говорю о средних проходных баллах на бюджет. Если э, говорить о минимальных проходных баллах, они немножко меньше, но я... Э, Прошу вас не ориентироваться именно вот на эти минимальные проходные баллы, потому что это может быть вот это самый последний человек, зачисленный с такими баллами. Баллы уже у другого зачисленного человека на бюджетные места по направлению подготовки могут быть выше, выше и выше. Пожалуйста, ориентируйтесь вот на диапазон средних баллов. Также я вас э, отсылаю на наш сайт для более подробной информации. Там с 2011 с 2013 года собраны все проходные баллы. Ну и, собственно говоря, есть у нас вопрос от иностранных студентов, когда для них начинаются вступительные испытания. По одной простой причине, ЕГЭТ они не сдают. Поэтому... Да, совершенно верно. Для них вступительные испытания также идут в период с 22 июня по 26 июля. Здесь дата испытаний, дата, когда будут назначены экзамены, она устанавливается в приемной комиссии и публикуется на сайте. Из чего будут состоять вступительные испытания для иностранных студентов? Вступительные испытания для иностранных студентов и, скажем, для выпускников не общеобразовательных школ, а выпускников системы среднего профессионального образования, колледжей, техникумов). Это внутренние испытания. По форме, структуре и содержанию они очень напоминают ЕГЭ. Ну и... А, и что важно, опять-таки, программа этих вступительных испытаний вся публикуется полностью на нашем сайте. Это все можно изучить, посмотреть и подготовиться к этим вопросам. Есть у нас еще один вопрос от иностранных студентов, процитирую. Я иностранец, хочу поступить на контракт, когда мне обращаться в приемную комиссию. Могут ли иностранцы поступать на бюджет? Иностранцы на бюджет поступать, претендовать на бюджетные места могут в двух случаях. Первый, это есть специальные программы Россотрудничества. Обращаясь и обратившись в своей стране вот, в эту организацию Россотрудничество, можно узнать о квоте для иностранных граждан на вот, бюджетные места, вот, на так называемую гослинию. И в рамках значит, у нас ЕС можно также существует для граждан Казахстана, для граждан Белоруссии, возможность поступать на бюджетные места наравне с нашими гражданами. Но здесь, скажем, более конкретно на этот вопрос я отвечать, сейчас ответить не могу. Uh, у нас есть целая структура, департамент uh, по работе с иностранными студентами. И, насколько я знаю, сегодня в 11 часов был инсталайв с руководителем этого департамента, где uh, вот, uh, об этом можно, посмотрев запись, uh, об этом узнать можно будет подробнее. Но этот вопрос мы тоже без ответа не оставим, мы его более глубоко проработаем и в ответ опубликуем в наших uh, официальных социальных сетях. Что касается общежития, при поступлении на бюджет из другого города предоставляется ли оно? Ну и, собственно говоря, где будут проживать студенты первого курса? Это тоже, думаю, важно упомянуть. Спасибо за вопрос. Да, действительно, я считаю, это большое преимущество Казанского федерального университета, что все студенты, и не только бюджетные, но и контрактные формы обучения обеспечиваются общежитием. Студенты первого курса, и еще проживают они у нас в деревне Универсиады э, кампусе который, несомненно, является одним из лучших в России. А есть ли у вас курсы, кружки для старшеклассников, ну и вообще, как ведется работа со школьниками? Это тоже хороший вопрос, потому что на него очень приятно ответить. Мы уделяем большое внимание э, работе со школьниками. Мы понимаем, что сейчас вы стоите на пороге выбора профессии. И вам важно много где что-то попробовать и выбрать что-то свое. И мы приглашаем вас к нам принять участие в наших мероприятиях, посмотреть, чем мы занимаемся, как мы живем, какие задачи перед нами стоят. Для этого мы проводим много мероприятий со школьниками. Во-первых, наверное, самое интересное, вот с моей точки зрения, это чемпионат по решению идеологических кейсов среди школьников. Он проходит в конце октября, либо 31 октября, 1 ноября. Как вы уже, наверное, поняли, это ваши школьные каникулы, чтобы вам было очень удобно принять в нем участие. Там вы получаете очень интересную, вот, приближенную к реальности задачу, которую решаете в течение 10 дней. Вот так называемый кейс. Вот такая форма взаимодействия со школьниками, у нас уже шестой год происходит, и мы здесь являемся тоже своего рода пионерами, чем гордимся, несомненно. У нас есть серия олимпиад диалогических. Во-первых, это предметная межрегиональная олимпиада по диологии Казанского федерального университета. Она проходит в два этапа. Дистанционный этап – это ноябрь-декабрь, и очный этап – это, как правило, конец января. Также есть республиканская предметная олимпиада для школьников. Это олимпиады, которые проводят э, Министерство образования и науки Республики Татарстан, э, где мы участвуем в качестве э, членов жюри и методической комиссии. А, и третья олимпиада. Возможно, кому-то она покажется самой-самой интересной. Это полевая олимпиада юных геологов, где не только теоретический конкурс предусмотрены, но и соревнования, это прохождение полевых маршрутов. Это работа, это гидрология, то есть изучение скорости течения реки. Это даже конкурсы, которые отнесены еще к, к быту, то есть к туризму, можно сказать. Это установка палатки на время. Разделение костра на время. То есть все, что сопряжено с бытом вот такого вот полевого геолога. Вот это вот такая вот особая Олимпиада, которая имеет особый дух. Ну, я думаю, вот э, у ней уже э, сформировались э, такие вот э, сообщества, которые в ней участвуют. И я надеюсь, после пандемии эта Олимпиада также возродится и будет продолжаться и продолжаться. Э, хотелось бы еще отметить, что... Э, Олимпиада Казанского университета по идеологии для школьников э, не только выявляет лучших среди лучших, но и победителям призеров э, по итогам дает некоторые преференции, в частности, дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. По правилам приема в Казанский университет, который публикуется до, ежегодно до 1 октября соответственно текущего года перед приемной кампанией, э, есть пункт вот о том, сколько баллов в дополнение к набранным вами, когда вы сдаете единый государственный экзамен, вы можете еще получить участие в Олимпиадах. Так, победители получают плюс 5 баллов к результатам ЕГЭ, и призеры получают плюс 3 балла к результатам ЕГЭ. Есть у нас очень интересный вопрос, который связан с практической деятельностью. С какого курса у студентов начинается практика и где, собственно говоря, они ее проходят? Вообще говоря, практическая подготовка – это важнейшая часть любой образовательной программы. И наши студенты проходят производственную практику в географии ее широка, практически вся Российская Федерация. Для прохождения практики нашими студентами мы выстраиваем партнерские взаимоотношения с ведущими нефтегазовыми компаниями, нефтесервисными компаниями. Вот э, такими как э, Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, э, НВТ, Газпром, Газпромнефть, с э, нефтесервисные компании, это ТНГ-груп, Башнефтегеофизика, Гагалыннефтегеофизика, Халибертн, Вот во всех этих компаниях наши студенты на конкурсной основе могут проходить производственную практику, знакомиться с Азами будущей профессии. Вот, и, соответственно, определять траекторию своего карьерного роста. Ну, кроме этого, существует еще и учебная практика. Возможно, она с точки зрения команды образования является интересной для наших студентов, потому что после первого курса все студенты проходят геологическую практику. Она организуется у нас на правобережье Волги, это вот Камско-Устинский район. Титюшский район, это вот Камское устье, и дальше по Волге в сторону Ульяновска, там есть интереснейшие разрезы. Вот они изучаются нашими студентами, не только студентами, но и преподавателями. Может быть, вот, Данис Карлович, вы скажете, это ведь из вашей практики что-нибудь интересное? Вот, ну, да. разрезы. во-первых, во конечно, вот Андрей Анатольевич правильно сказал, это учебные практики, которые тоже сами по себе интересны. Значит, ребята, выезжают с преподавателем, на Несколько не выезжает, так, вот вокруг Казани, на Урале, у нас практика, база практики, где мы проходим, вот геологи сами проходят, там очень интересные, ну, уральские горы, понятно, там, и там изумруды, пожалуйста, там все остальное, так сказать, все можно найти, как красивые камни какие-то найти, да? вот. это действительно реальные какие-то геологические маршруты, и, конечно, очень интересная производственная практика, вот после третьего курса, в основном, ну, некоторые после второго курса тоже удается уехать на производственную практику, вот. У нас есть компании. Андрей Анатольевич как раз сам с ними договаривается, значит, выбивает у них квоты, и эти ребята получают значит, возможность там поработать и даже заработать денег. Да? Но ну, это любые значит, места, начиная Камчатка, Магадан, там, где хотите, на севере, какие-то северные побережья, скажем, вот Алтай, Якутия. Вот. До, до Бугульмы и, Каз... и Альметьевской, так сказать, от Нев, да, у нас практика есть такая. То есть это тоже интересная практика, где ребята знакомятся вот с разами своей профессии, работают помощниками, там, геологов, там, операторов добычи, на буровых работают, то есть где только возможно, да, ходят маршруты разнообразные, наши геофизики, делают геофизические съемки, обрабатывают материалы, то есть вот такая очень интересная практика, практически вот во всех вот уголках нашей огромной родины, России. Вот я из своей, из своей практики, из своей, вот, сказать, своей юности могу сказать, что вот я был значит, на Мангашлаке, в пустыне, да, под, под алма -Атой. Мы значит, значит, делали аэромагнитку, потом в Южной Якутии был, на Алдане, это вообще красивое место, в Северной Якутии, это Анабарский щит, алмазы мы там искали, да. Ну и потом я тоже работал, вот мы сами делали исследования и в Восточной Сибири, и в Западной Сибири, работали в Казахстане, работали в те времена еще, да? вот. то есть огромные интересные возможности вот посетить разные уголки нашей Родины, да, побыть У -у -у. в диких лесах, в пустынях, в общем, все масса, такая практика колоссально интересная, конечно. У нас есть ну, такой да. вопрос, который немножко философский, чем могут заниматься девушки на направлении бурения нефтяных скважин? <смех> Вопрос... <смех> <Действительно>. <смех> Нет. Это действительно... Вот я просто приведу только пример. Буквально недавно вот, я был в Башнефте, и по прошлым году до пандемии я был в Лукойле в центре Бурения. Вот. Такой же центр у компании Роснефть есть в Москве. То есть в Москве сидит бурильщики, который будет на Сахалине скважину. Понимаете? То есть вот такая система существует. И, конечно, бурение ⁇ это не просто там, скажем, вот, процесс, когда опускают какие-то трубы, что-то вращается, там все, грязь там, льется, нефть фон фонтанирует. Да? На самом деле это колоссально сложный процесс. То есть, когда вот этот буровой инструмент погружается в землю, и он поворачивается, и он... Значит, Сегодня будут такие горизонтальные скважины, внутри прям нефтяного пласта, можно пробовать огромную длинную скважину, просверлить ее и добывать вот со всей длины скважины эту нефть. Это огромный объем нефти можно добывать. Да? Чтобы такую скважину провести, в центре бурения сидят петрофизик геолог, значит, разработчик. Это, они сидят за компьютерами и на экранах смотрят, вот как вот этот инструмент идет, какие там пласты вскрываются, и все это прогнозируется, вот, что через 2-3 часа мы дойдем вот до этого, там, завтра мы дойдем до этого места. То есть здесь Два типа работы получаются у Бурильщика. Одни, значит, на скважине меняют трубы, там действительно это рабочие, там специалисты, механики какие-то, обслуживают всю эту систему. Геофизики, которые непрерывно ведут наблюдение вот за этим шламом, который выходит из скважины, определяют, да, вот прошли, прошли, такой пласт, вот нефть пошла, там вот газ пошел, все это изучается. И кроме того, огромная э, команда сидит вот, за компьютерами, вот в этих чистых комнатах, залах в Москве, я не знаю, там где-то, в где-то в Сургуте, в Тюмени, во всяких других городах. То есть, действительно, я видел, много женщин там работают, в петрофизике, геофизики тоже, это женщины, которые сидят наряду с этими буличками, значит, проводят эту скважину. А вопрос, на который, в принципе, был уже частично ответ, извиняюсь, перебил, да, может, что-то хотели добавить? Да, я хотел добавить еще, и, кроме того, у нас предыдущий вопрос был посвящен практикам, производственному учебным. Uh, у нас практика по бурению uh, проходит uh, при uh, поддержке компании «Татнефть» уже много лет. Вот в регионе нашего присутствия uh, развивается uh, компания «Татнефть», которая помогает нам организовывать учебную практику по бурению. Вот девушки проходят, заходите в наши соцсети, увидите фотографии. В принципе, сейчас вы дополнительно ответили на вопрос, который я хотел задать. Uh, частично уже ответ на него получен. Где работают выпускники Института геологии? Ну, вот ответ, наверное, везде, в принципе. Но... Конечно же, от Камчатки да. до Сахалина. Ну, как минимум от Камчатки до Сахалина. Во-первых, конечно, это нефтяные компании, нефтесервисные компании. Все. Есть такой, значит, значит лозунг такой да, у «Газпрома». Там, «Газпром» как там? Мечты сбываются? Мечты сбываются, да. То есть «Газпром», например, да, то есть, «Роснефть», Лукойл. То есть все нефтяные компании, практически все компании, да, и малые компании, Кроме того, вот, скажем, э, сервисные компании, они разные сегодня. Это вот э, не только российские крупные компании, ТНГ-групп, там э, значит, масса других групп, компаний, значит, которые связаны с Роснефтью, с Лукойлом, с Нефтегазом. И, кроме того, зарубежные компании, типа вот Шлюмберже, Халибертон и компании, которые работают не только, скажем, Россия, работают в России, да, российские компании, работают они и в Африке, и в Атлантике. Вот, Сестники плавают, да? Вот, буквально вот э, значит, э, в Южной Америке вот, ребята у нас работали, в Венесуэле работали То есть, ну, В том числе и не только в российских компаниях, но и в зарубежных компаниях работают То есть, На самом деле это по всему миру На самом деле это зависит только от вас, от вашего реального желания э, где-то где работать да? вот. Найти себе место работы вообще не проблема То есть, Наши выпускники востребованы, самое главное Опять-таки начали, в принципе, частично отвечать на тот вопрос, который я хотел сейчас задать. Могут ли студенты проходить стажировку за рубежом? Ну, давайте поговорим о стажировке скорее научной, ну, то есть по обмену поехать за рубеж куда-то. Да, но это больше касается, наверное, магистров и аспирантов. Как бы, ну, да, да? Потому что бакалавриат, это мы готовим человек, который базовыми основе профессии начинает, компетенциями значит, обучается этим компетенциям, и он готовится к какой-то практической работе. Да? После этого, после окончания бакалавриата, вы можете поступить в магистратуру. Магистратуры, у нас там, больше 10 направлений магистратуры, э, вот, начиная там, я говорю, от палеонтологии, кончая там добычей нефти и газа и бурением, там, да, то есть использованием каких-то физических методов при бурении скважин. Вот. То есть, и, кроме того, у нас ежегодно порядка 25-30 человек поступает в аспирантуру еще. Да? То есть это вот бюджетная аспирантура. Практически. Ну и кто, есть аспиранты, которые платят за свое обучение, либо компания оплачивает, тоже внебюджетный вот, аспиранты тоже есть. Ну, бюджетная аспирантура есть вполне, люди, которые хотят поступить, в течение там, учебы мечтают заняться наукой, они могут туда поступить. Вот эти люди, магистры и аспиранты, они очень часто попадают в ситуацию, когда они значит, должны выехать за рубеж для работы в их лабораториях, для того, чтобы накопить материалы для своей диссертации. Кроме того, есть магистратура двойных дипломов, когда они учатся и получают один диплом в Казанском университете, другой диплом получают, например, в Германии, во Франции, в Канаде, значит, в, в Лондоне. Вот сейчас значит, У нас очень хорошая магистратура есть, да? То есть это тоже, ребят, привлекает. Есть вот такие программы двойных дипломов с ведущими мировыми вузами значит, в Германии, во Франции, вот в Лондоне. Очень интересная вот популярная лондонская программа, это ее оплачивает... Роснефти, и British Petroleum, и наши студенты один год обучаются в Казанском университете, один год обучаются в Imperial Колледж в Лондоне, вот сейчас ребята у нас буквально вот осенью они выехали, значит, одна, одна группа выехала учиться в Лондон, да? вот они сейчас каждый день присылают вот в Facebook, посмотрите там, вот я там бываю, тут бываю, тут обучаюсь, значит, тут лаборатория интересная, тут... Вот, то есть, вот такие, а аспиранты, у нас очень много Значит, компаний, университетов, с которыми мы совместно работаем. Да, вот буквально недавно мы выиграли научный центр мирового уровня в России, такой центр вот по нефти, он один, и головной организацией является Казанский федеральный университет, и значит, мы в кооперации работаем с Губкинским университетом, с Уфимским нефтяным университетом, со Сколтехом. Да? и вот эта большая значит, группа вот этих университетов ведущих, причем головной, находится в Казанском университете, головной центр, мы э, тоже кооперируем со многими университетами в ми мире, и вот наши ребята, молодые, в том числе и магистранты и аспиранты, которые работают в этом центре, они выезжают вот на практику, не на практику, а на работу вот в другие лаборатории за рубежом. Есть, это вот возможно. Конечно, нужен, нужен значит, английский язык, ну, как, значит, а дальше французский, немецкий, китайский там, и другие языки, так сказать. Понятно. Ну, на этой приятной ноте я предлагаю закончить нашу сегодняшнюю с вами встречу. Я напоминаю, что в эфире у нас был Инсталайф. Сегодня говорили о поступлении в Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Оставайтесь с нами, смотрите. Впереди еще много-много Инсталайфов. Узнаете еще много нового для себя. Пока-пока.